Всем привет, дорогие друзья! О чем рассказать о проекте копилка Тут можно зарабатывать даже без вложения Но рекомендую заходить на 20 долларов. Преимущество 10 долларов вам дают за регистрацию. Плюс 10 долларов вам дают за первый взнос от 20 долларов. но для начала вы можете попробовать без вложения. У вас будет. При регистрации вам дадут 10 долларов. На эти денежки вы создаете программы. Заходите это в график выплат. И создаете программу на первой неделе. Складом 10 долларов. С выплатой через одну неделю 11 долларов. Пассивный доход у вас составит 1 доллар в неделю. Каждую неделю делаете инвестицию в размере 10 долларов и получаете пассивно 1 доллар в неделю и 4 доллара в месяц. Если, например, хотите больше зарабатывать, то минимально месите 20 долларов, вы уже будете получать каждую неделю уже 2 доллара в неделю в и 4 доллара в месяц. Ну, можете начать без вложения. Делайте вклад на первую неделю, каждую неделю, и зарабатывайте по 1 ТЭД. Внизу, внизу будет видео, ссылка на регистрацию, регистрируйте, будут вопросы, внизу будет также мои контакты, если что, я вам все помогу. Всем, друзья, удачи! Удачных инвестиций. Всем удачи, всем пока.